Всех приветствую в выпуске новостей игры Among Us. В этом ролике мы поговорим про одну из самых любимых комнат разработчиков в игре Among Us. И также мы посмотрим, что же опять разработчики ответили про дату обновления в игре Among Us. В общем, ролик очень неинтересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И давай под этим роликом наберем 2000 лайков. Так что лайк поставить не забудь. Также, если ты не подписан на канал, то, пожалуйста, подпишись, потому что 83,3% людей смотрят мой канал без подписки. Но если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то мы сможем достичь до моей мечты А моя мечта это 20 тысяч подписчиков В общем, что делать, ты знаешь, что мы приступаем к новостям Начнем с солидарности разработчиков игры Among со своими игроками Разработчикам написали лучше разработчики. И я с этим автором согласен, потому что разработчики игры Among Us очень крутые и они очень любят трудиться. Трудятся над своей игрой, изучают новые механики. И вот что разработчики ответили: Разработчики ответили лучшие так. И я не понимаю, почему они не устроили дискуссию. К примеру, такой. Так, агай, нет, вы лучшие разработчики. А такие разработчики Among Us говорят, нет, ты лучший, ты. И вот так они бы спорили. Ну а ты вообще красавчик, спасибо за то, что ты прямо сейчас поставил лайк. Да, если ты еще не поставил лайк, то прямо сейчас можешь поставить. Ну а теперь пришло время поговорить про пост, про который начали сразу обсуждать игроки Among Us. Но нет, это не про дату обновы. Про дату обновы мы поговорим чуть попозже. Разрабы сделали пост, комнаты дезактивации, просто сауны для членов экипажа. Но ну и казалось бы, ну сделали они такой пост, и что такого здесь? И я тоже так считал, однако игроки нашли повод, про что можно поговорить. Я всегда думал, что дезактивационные комнаты были персональными душевыми комнатами для самозванцев, которые хотели снять всю кровь. Но я также думал, что поскольку мы находимся в космосе, мы не можем использовать воду, потому что она улетела бы, и мы были бы обезвожены. Так что мы пьем пар. И вот такое эмодзи. Во-первых, это отличная теория для того чтобы она появилась на канале Пресс X2Win. А во-вторых, мне очень сложно удалось первое предложение, которое было написано про дезактивационную комнату. Ну а в-третьих, было правда интересно, как же живут персонажи Амокас. И мы теперь знаем один из фактов: То, что персонажа Амокас пьют пар. Ладно. Надо быть кристально чистым, чтобы скользнуть от самозванцев. Умный. Не, ну это еще одна тактика для того, чтобы всегда побеждать в игре Among Us. Так что новости про Among Us еще бывают полезными. Ты не только узнаешь новую информацию игры, но еще и новые тактики. Разработчики написали ⁇ «Самая смертоносная сауна когда-либо ⁇ И разработчики ответили ⁇ Добавьте немного воды, приправа ⁇ И вы думали то, что куда же пропадают трупы после того, как проходит дискуссия. А оказывается то, что предатель, пока вы обсуждаете, кто же импостер, предатель доедает труп. Однако я бы не советовал тебе убивать в этой комнате, потому что когда она откроется, может стоять рядом еще один игрок, который тебя спалит. Ну а теперь мы пришли к той теме, которую ты так долго ждал, и, возможно, ради этой темы ты включил данный ролик. Да, эта тема касается обновы, а точнее, что же разработчики отвечают на вопросы, посвященные дате обновы. Просто жду тебя, Among Us Game бросить эту новую карту. И разработчик ответил часами. Это значит то, что работы над картой ведутся. И здесь очень важно. То, что разработчик сегодня прям очень много отвечал на вопросы. А может это значит то, что у него появилось много времени? Неужели все эти ответы на твиты, спрашивающие о новой карте, намекают на то, что она скоро появится? И разработчики вот что на это ответили. Нет, это просто признак того, что я провожу много времени в твиттере. Вот это я понимаю, но зачем же делать новую карту, если можно посидеть в твиттере? Ты меня сейчас спросишь, то что я говорил про 30 января, уже 30 января, где же новый контент в игре? Ответ здесь максимально просто, потому что у разработчиков сейчас только начинается раннее утро. И разработчики приступят к работе только тогда, когда ты уже будешь спать. Так что новый контент в игре я тебе предлагаю ждать уже 31 января. Но если все таки разработчики нам ничего нового не покажут, то тогда уже крайняя дата это 14 февраля в которую мы все охотно верим. Опять же, если 14 февраля будет обновление, то тогда разработчики его выложат вечером. Ну а вечер для нас будет уже глубокая ночь. Лично для меня это уже будет раннее-раннее утро. Поэтому для нас автоматически дата обновы переносится на 15 февраля. Но если 15 февраля не будет ничего нового, то 15 февраля я тебе скажу то, что дата обновы это 29 февраля. В общем режим ожидания максимально включен. только эту кнопку я постоянно тревожу, то что давай ты мне обнову. Вот такой выпуск новостей игры Among Us получился. Я очень сильно старался, и я надеюсь, что выпуск тебе понравился. Я очень бы обрадовался, если бы ты прямо сейчас подписался и поставил лайк, потому что это самое нужное время. Так как до 20 тысяч осталось меньше 1900. Ну а я пошел отдыхать, потому что, несмотря на то, что сейчас суббота, выходной день, я учусь в 9 классе, а в 9 классе ученики учатся до субботы, поэтому я пришел после школы поработал немного поискал тему для ролика записал ролик и теперь пошел отдыхать в общем на этом все вы были с чаек ТВ. спасибо за то что ты досмотрел до этого момента в общем все пока